Вы смотрите учебники, но они старые. Вы идете на курсы, но вас невозможно ничему научить. Вы все поймете не так, как вам сказали. Хорошая память, достоинство, попугая. Это сама кастрация наследия коммуни и коммунистического прошлого. Системы где не занимались проблемами, а шли по головам, запугивая, подкупая, произнося листивые речи с квалификацией базарной бабы, лезли наверх по служебной лестнице. И этой квалификации было достаточно.